В первую очередь, наверное, этот удар сейчас идет по команде «Донбасс» и уже косвенно как-то и по сборной Украины. Почему косвенно? Потому что, в принципе, у нас есть и в Киеве дворец спорта, в котором э, могла бы сборная тренироваться. В принципе, для тренировок и тренировочные есть катки, которые сейчас в последнее время построены для сборной Украины, могла бы использовать для тренировок. Ну а для Донбасса, конечно, в первую очередь это удар по команде, потому что сейчас вообще большой вопрос стоит выступление команды в чемпионате КХЛ, и функционеры КХЛ сейчас много об этом говорят, ну и недавно вышло интервью президента клуба Донбасса Бориса Викторовича Калестинга, который тоже озабочен. Что касается дружбы и чемпионата мира, я думаю, что в принципе, наверное, это не проблема. Сделать ремонт за, за два, за три месяца даже, за пять месяцев, если мы говорим о чемпионате мира, он у нас э, стартует через год весной. Поэтому, я думаю, это не проблема. Самое главное на сегодняшний день, это, конечно, чтобы у нас все стало на свои места, чтобы у нас был в стране мир. И международная федерация да и вообще вся мировая общественность, хоккейная, спортивная и просто даже люди все озабоченность ситуации у нас на Украине, и все готовы всячески помочь. Ну и спорт — это как раз э, те рычаги, которые могут как-то подвинуть, наверное, все-таки сдвинуть вот эти вот все наши проблемные моменты и, и помочь тому же восстановлению мира у нас здесь на Украине. Поэтому, я думаю, все заинтересованы и будут помогать. Нет смысла сейчас той же самой Федерации международной Ставить какие-то преграды для проведения чемпионата мира в Донецке, а наоборот. Так что я думаю, что нам будут только помогать. Видископ спортивное видео.